Какая еще одна забрушка? Ну да, наверное, не попасть. Сейчас. Надо здесь, конечно, поднял неаккуратнее. Хотя, в принципе, здесь... Осторожно, чтобы что-нибудь не упало. Вот такая нормальная заброшка. Ну, давай, залезь. Павлик. Вот да. что я нашел? Спирт рояль. Такую. Пользуем взятый год. А Сигарета прямо Какой домик? Ого. Ого, вы как вы. Да. Павль, так не, там не ходи. Еще один <таприк> банка. всякие. Здесь за... ну, же Стакан. А, да, я... Ничего. Здесь... Вот, вот так. Да. Здесь... Нет, да, дверь не, не надо. Здесь еще один зато здорово. <сосы> <сосы> не <сосы> надо, Ой. Павлик, не трогай столько. Смотрите, от духов, угу. От духов. Павел. дом такой мальчик, добротный был. Мальчики, да что? Ты Ты что? Патрона? От лампочки. А, а не не пошли дальше. Туда дальше. Не надо. Вот смотрите, что я тут нашел внутри лампочек. А, Чего? Без фотографии какой-то. О, фотографии давай. Фотографии свадьбы По-моему тут жили хозяева Свадьба Хозяева Павлик, не лази там, иди сюда Здесь не видно даже Все выцело, очень старые фотографии И даже второго этажа нету Да, вот там в двери Что это? Фотографии. Вот так. А. Ой, фотография его. Жены... Муша жена. Здесь еще фотографии. Что, а я ничего не пускала. Вот. Все, говори. Добрый день, твои друзья. Вот, заново здесь, как в прошлый раз. Закрывай. О, не открывай. мальчик, душ паточков. Да, душ паточков. Вот. И старые-старые фотографии. И вот первая. О, отсюда уже. Так. О, вот. Показывали. Вот. Вот еще. Следит. Вот. Ух ты, с нами за стол такой результат. древний какой. Нет. Это мы нет, уже нет, смотрели. Вот, вот эти люди здесь жили. Это люди. Так, ладно. посмотрим. Фу. Я пойду Ну что здесь на не доходить? Павлик, Петя. Нет, это было продолжение дома, скорее всего. Ну это от пилы. Там было продолжение дома, все развалилось. А здесь дом. Этот дом добротный такой. Да там это, это что? доска. Да, Такую доской раньше стирали. Да. Это бидон да, ну, вот. Это, это я, это я ее нашел. Болная, Это раньше так клеили. Сначала клеили газеты, а потом газеты обои. Вот. Цена 20 копеек. О. 1956 года. Где вот тут. Спрай. газета. Спрай. Где? Спрайм. Вот. А а спрай? спрай? Железячка, похожа на веревку. Это что? Где? Проволока. Ой, ну, это. ну не надо брось банку, это, это новое. Там не открывайте, там видите, там кирпичи даже положили, чтобы никто не ложился. Да, там шкаф с той стороны. А это, что, за дверь не, там -то? не дергайте здесь ничего, чтобы не развалилось. Какой рубанок здесь? О, Артм хорошо! Где он? Артм! Тихо, не надо кричать! Рубанок что Рубаночек такой! Знаете, что это такое? Нет. Что а -а -а. Это, это, это? А, это пилить достиг! Это рубанок, да. да. О, тема! <связь> Тма, мы здесь! Здесь колонишь! И рука! Сари, что там? Хорошо! Руде труда было. Вешалка. Это мы на свалке ушли с деду. Зачем ты сюда полез? не разрешает. Да, может, это такой. Не знаю. Не доделали нам? Непонятно, что. А это непонятно, что. Ассамблемы чугунок. Это вторенький 2000 год. Молоток. Я не в другом я тайную дверь видел